Всем привет, всем отличного времени суток, какой бы там у вас ни было. И сегодня обзор по 5 billion sales. Меня не было 2 месяца, 2 месяца не было обзоров, не было объяснений. За это время на сайте произошли огромнейшие изменения. Сайт запустился 22 февраля. И э, на самом деле здесь изменилось все буквально кардинально И не перестает меняться То есть они постоянно улучшают сайт Они постоянно его совершенствуют Что, не, что дает нам... Ну, мы восхищаемся просто да, тем, что здесь происходит И делаю, делается все для того, чтобы людям было удобно И делается все для того, чтобы люди могли работать здесь самостоятельно Причем у нас здесь на сайте, вы сами видите... 36 языков вы можете работать с партнерами со всего мира вы можете по европе можете в своей стране развиваться тем более что знаете маркетинг здесь просто потрясающий сейчас все только начинает развиваться и у нас уже пошли первые результаты люди которые поверили люди которые остались люди которые продолжают этим заниматься их ждут действительно замечательное реальность, да, то есть они будут выводить деньги, они будут некоторые будут выводить даже без приглашений 48 долларов в месяц с 25 августа некоторые будут выводить действительно большие суммы, не маленькие, скажем тогда, тем более у нас кроме основного маркетинга по продаже наших данных, то есть мы свои интересы продаем у нас также добавились гарантированные продажи. И я помню, когда я только впервые эти гарантированные продажи увидела, я поняла, что там нужно купить объявление за 269 долларов. Я помню, что ну, я очень разозлилась, я психовала, мне это не понравилось, потому что я качала это как бесплатный проект. И тем более компания позиционировала таким образом, что вот мы продаем гарантированные продажи, и э, это нам сокращает э, дату выплаты. Раньше компания нам э, обещала выплаты только через год. Но потом все-таки компания сократила срок выплат. И с 25 августа мы уже будем получать наши начисления за продажу данных и э, наши партнерские. То есть за э, приглашение наших партнеров. Сегодня мы с вами... Пройдем небольшую экскурсию по кабинету, он изменился, и, кабинет, и это, этот обзор будет очень отличаться от всех, что были раньше, потому что уже все выглядит немного иначе. Если вы попадаете вот на такую вот страницу, и вы думаете, где же делался ваш аватар, почему вообще все не так, почему как-то так все выглядит непонятно, да? Тем более, здесь несколько корявый перевод, и вы тоже видите, что вот здесь купи, купи, и вас это, возможно, также раздражает, потому что ну, люди так устроены, что в принципе мы все хотим бесплатно, и чтобы нам ничего за это не было, мы хотим здесь и сейчас получать большие деньги. Здесь мы так и будем получать, но здесь нужно работать. Это серьезный бизнес бизнес международный. И он очень круто сейчас у нас прокачивается именно по всем странам СНГ. Очень много партнеров со всех стран, и эта компания она позволяет нам зарабатывать без вложений и даже без приглашений. И сейчас мы с вами начнем с основной страницы. Да? Для того, чтобы выйти на самую первую центральную страницу, с которой вот я обычно начинала обзоры, ну, я, я это легко и просто делаю, я захожу на карту сайта. Здесь вот у нас партнерская домашняя страница. Так. Вот мы попадаем на нашу центральную страницу, и здесь у нас находятся наши маркетинговые ссылки. Вот это ваша основная ссылка по приглашению, которая позволит человеку стать вашим партнером без вложений, без вложений без приглашений, за которого вам заплатят 100 долларов в год, вернее 8 долларов 33 цента в месяц. То есть нам не платят сразу 100 долларов, но платят помесячно за каждого партнера, который продает свои данные. И вот партнерская ссылка также по приглашениям. Тут партнерская ссылка на гарантированные продажи. Итак, что же у нас такое в основном здесь? Маркетинг вы можете маркетинг посмотреть в моих других видео, они есть у меня на канале. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайк или дизлайк, кто кому, кому что понравится. И сейчас мы будем с вами говорить о гарантированных продажах так как весь основной маркетинг мы проговорили уже ранее здесь смотрите что у меня здесь есть у вас есть одна комиссия ожидающая вывода на ваш кошелек я уже получила свои первые деньги с 5 Billion целлс это было для меня огромной радостью мне когда муж позвонил и сказал что действительно он вывел деньги, он мне выслал скрин с Пайпала, я, я просто, я очень радовалась, потому что я переживала, что, ну, тоже как, какие-то маленькие-маленькие, у меня были сомнения, что э, что-то тут не так, ну, я сама чуть не поверила вот этим негативщикам, ну, хотя я всегда была настроена очень позитивно, но человек так устроен, что нам нужны доказательства, и эти доказательства э, мы получили, я вам хочу сейчас показать свой счет PayPal, так вот мой счет PayPal, так как я проживаю на Украине, Paypal для нас на вывод является идеальным сервисом, потому что мы привязываем карту своего банка, и вывод у нас происходит сразу, ну, когда вам, конечно, служба поддержки выводит, и конвертации идет в нашей валюте, и также без процентов это все происходит. То есть вот я получила 160 долларов за 8 проданных объявлений, так... Сейчас я вам покажу, вот как видите, здесь у нас Paypal, 5 то есть описано, да, от кого пришел этот платеж. Все выплачивают, все действительно здесь работает и это все на самом деле очень, очень круто и очень меня радует. Так, продолжаем. Да? Что же такое у нас вообще эти, эти объявления? Кому и зачем они нужны? Нужны ли они вообще? И что с ними делать? Как это все оформлять? То есть мы сегодня вот буквально с вами краткий курс проведем, что это за объявления. И уже в следующих подробных обзорах я буду показывать, как оплатить объявление, как его правильно оплатить, и как нам оформить объявление и разместить его. Это у нас будет впереди. А сейчас, пока мы с вами проходим да, объясни, объяснение, что же такое эти гарантированные продажи. Если кратко... Гарантированные продажи ⁇ это уникальнейшее предложение. Это все равно, что если на вас будет работать целый маркетинговый отдел. То есть вы продвигаете какую-либо партнерку, либо MLM-бизнес, либо у вас есть товары, вы хотите его продать, либо все выше озвученное есть у кого-то другого, и вы помогаете ему это все продавать. Компания нам гарантирует гарантирует нигде такого нету если вы где-то даете рекламу вам никто не гарантирует никаких абсолютно результатов наша же компания 5 billion sales гарантирует нам что мы со своей партнеркой либо продажи товаров либо MLM бизнес, что мы действительно заработаем здесь 155 тысяч долларов в течение трех месяцев если это стандартное объявление то у нас там идет миллион да, просмотров. Если это гарантированное, тоже они туда льют огромное количество трафика, и мы уже получаем на но на ну, мы уже получаем с первых же дней, как только мы размещаем это объявление, мы уже видим, что оно работает. Так как идут регистрации, идут покупки, конверсия у кого больше, у кого меньше. Так как действительно здесь самое сложное это выбрать партнерку. Раньше у нас было э, у, ускорение выплат умножить на 10. Сейчас оно не работает, не действительно, Потому что сейчас компания нам и так ускорила, и все абсолютно партнеры без исключения, Свои начисления будут уже получать с 25 августа. И уже каждый месяц вы будете получать, сколько вы продали данных, сколько вы продали данных с вашей командой, столько вы начислений ежемесячно и будете получать. Кроме того, что ваше объявление работает очень круто, на вас работает, просто вот круто на вас работает 5 биллионс. Кроме этого, вы зарабатываете 3000 тысячи. То есть раз в 4 месяца вам по 1000 платят, то есть как бы возвращают вам каким-то образом платеж, процент, я не знаю как это точно назвать, но в год вы получаете 3020 долларов, вам это обещают гарантированные продажи. Очень круто это все получается. Здесь у нас переопределение и зачисление. Вот такую вот сумму уже я заработала. Это уже на данный момент. Вот именно по количеству переопределений далее у нас тут прописано да в какой месяц сколько конкретно у нас заработано это действительно удобно мы можем видеть в какой-то месяц это одна сумма в другой месяц это другая сумма то что здесь написано что выплата там будет в 2023 году здесь пока что еще просто они не исправляли по всей видимости так как выплаты у нас будут уже в этом году с 25 августа повторюсь также у нас есть в гарантированных продажах кроме всего прочего, такой момент во-первых, очень скоро это все закончится такая информация у нас появилась на сайте, что пользуйтесь, покупайте это объявление, резервируйте, покупайте пока есть такая возможность потому что скоро это все закончится и потом надо будет огромный депозит сюда размещать чтобы точно так же получать результат от этих продаж мы получаем так кроме того, вот когда ваша первая линия Получает, покупает, вернее, гарантированную продажу. То есть кто-то купил объявление за 269 долларов. Вот у нас, видите, тут переопределение 1 доллар за каждого человека, который купил объявление у нас со второй линии по 16. То есть, первая, наша самая первая линия дает нам 20 долларов комиссионных за продажу объявлений. А со второй по 16 еще по доллару нам начисляют. Я уверена, что вы все это все уже тоже читали, вы все это все смотрели, может быть, не все видели и понимали, как это все происходит. Вот также у меня заработано переопределение доли прибыли, это уже другая да, сумма, и... Здесь написано в ожидании доставки остаток средств. Когда мы нажимаем «Снять и причитающиеся, мы пока не можем их снять. То есть мы снимем их тогда, когда нам откроются выплаты. Сейчас, вот в это время, уже идут выплаты. Почему я вам показала выплату на PayPal 160 долларов? Потому что моя первая линия, человек один купил 8 объявлений, и за каждое объявление мне начислили по 20 долларов и это 160 долларов, и прошел месяц после продажи, и я увидела, что вот я могу уже там, например, там выводить, например, и там, я не знаю точно, как там -то муж ставил на выплату, но, в принципе, он объяснял, что это достаточно легко ставится, и любой человек может разобраться, так как у нас как бы в, карма в кармашке распределяются все наши выплаты, данные о продаже давайте посмотрим данные продажи вот это вот э, у нас э, по продаже данных 488 партнеров э, моя первая линия комиссионные кредиты заработанные комиссии и э, то есть мы видим да, какая сумма у нас идет здесь также прописано у кого заполнен профиль у кого какая комиссия заработана или кто не работает да, там в ожидании не в ожидании валидации то есть валидации это по всей видимости имеется в виду сколько партнеров да и ну видите здесь также мы можем просмотреть это достаточно долго поэтому мы не будем этого здесь делать, вот так давайте вернемся на гарантированные продажи и посмотрим что у нас здесь такое здесь нам компания объясняет что это такое и э, мы уже можем писать, те, мы, те, кто получил выплаты, уже можем писать об этом отзыве. Раньше мы ошибочно думали, что за отзывы будут платить, но это было бы слишком жирно, да? Поэтому отзывы мы пишем от чистого сердца. Просто так, да? И э, у нас вот здесь идет объяснение, что такое гарантированное объявление, что такое стандартное объявление. Э, гарантированное объявление – это, объявление, это когда мы продвигаем MLM бизнес или партнерский бизнес. Э, хочу подчеркнуть, что выбрать партнер, партнерку или MLM бизнес – Нужно очень тщательно и очень серьезно, да, потому что, чтобы выше была конверсия. И а, вы сами выбираете, в какой стране вы работаете, либо вы работаете по Европе, либо вы работаете в своей стране, либо вообще по всему миру. И от этого тоже может зависеть ваша конверсия. Вы сами выбираете а, кто будет покупать мужчины или женщины какой возраст да, то есть вы сами все это настраиваете настройку объявлений как это все делается позже в, в будущих обзорах я буду показывать напрямую и что же у нас спросит за это компания за то что человек купил объявление за 269 долларов компания обещает гарантирует что мы заработаем 155 долларов сша то есть за три месяца, ой, за три месяца, три раза за 12 месяцев. И если мы это заработали, а компания постарается, чтобы мы заработали, мы платим компании 52 700 долларов. Если же компания нам не сделала то, что она нам гарантировала, то есть даже если там будет 154 900 долларов, то платить 52 700 долларов нам будет не нужно. Реально очень крутая штука, я поспешила с выводами, я очень даже поспешила с выводами и с эмоциями, потому что это дополнительный способ заработка 5 billion sales, дополнительный, это не, не основной. И у нас также добавили ответы на вопросы как заказать, как получить. Если вы покупаете объявление, вам назначается личный менеджер, через Skype. с помощью Skype вы сможете с ним связаться, включить там переводчик и там уже, если у вас будут возникать какие-либо затруднения, вы будете решать это вместе с менеджером. То есть даже здесь они побеспокоились, позаботились о вас, о нас, о всех, даже вот те люди которые не имеют активных спонсоров или активной команды если таким людям никто не помогает все я могу вам дать руку две три все все свои конечности на сечении что все эти отзывы они реальны я собираюсь также сюда написать свой отзыв так как у меня уже есть выплата то компания даже попросила чтобы я такую, такой написала отзыв. Я обязательно в ближайшее время это сделаю. Если кто-то из вас также уже заработал в гарантированных продажах, либо же кто-то из вас именно непосредственно заработал, либо кто-то из вас получил уже первые выплаты, заработанные комиссии, ваша первая линия купила объявление, то обязательно тоже сделайте. Теперь я хочу вам показать вот такой вот сайт. Так, Сейчас его обновлю. И что же это у нас такое? Значит, объясняю. Это партнерка. Партнерка в мое отсутствие все это настраивал и делал уже мой муж, так как у меня не было возможности, я отсутствовала. У меня не было возможности это все сделать, и вот он выбрал такую партнерку. Дело в том, что эта партнерка работает исключительно в европейской стране. Вывод исключительно на PayPal и, ну, она такая, скажем, не небольшие деньги она приносит всего по доллару за человека, который скачал приложение. Не работает у нас в странах СНГ, она не работает только в странах Европы. Возможно, скоро появится. Неважно, ну, такая, так, такое такая такой себе тут тоже приложение скачиваешь там и GPS и за это платят как бы от 5 до 25 долларов в месяц. А люди которые как бы заходят сюда а за них компания платит по доллару вот как видите сколько здесь людей да то есть 85 человек из них по всей видимости только 80 зарегистрированы. и компания платит по доллару и давайте посмотрим здесь где то график был я еще не очень хорошо знаю где то что находится сейчас сейчас ресурс на вот наверное там где отчеты Сейчас я посмотрю. Отчеты, наверное, да? Нет, здесь пока начислений не видно по той простой причине, что начисления сюда здесь показываются после, когда месяц пройдет, тогда покажется. Ресурсы, смотрите, тут у них ресурсы. По английски, кто знает хорошо. Так, это у нас, это у нас получается. Где же это, где же? Сейчас секунду остановлю. Вот я нашла где это. А, блин, опять вышло. Вот я нашла. Вот, смотрите, график посещения. Объявление было поставлено 24 апреля и смотрите сразу какой вот у нас график да вот смотрите все это посещение посещение соответственно регистрации регистрации какой-то там какая-то конверсия в общем чтобы вы могли понимать это все действительно работает единственное что эта партнерка она не подходит людям в снг конечно я даже тут не совсем уверена что у меня тут все прокатит но ну, по крайней мере на сайте написано, что можно участвовать в партнерке, независимо от того, устанавливается ли приложение. Ну, посмотрим, да, через месяц мы вернемся к этому вопросу. А сейчас продолжим про гарантированные продажи. Гарантированные продажи, конечно же, я рекомендую покупать, рекомендую резервировать, покупать в ближайшее время, пока есть эта возможность, пока есть этот шанс так как с помощью гарантированных продаж, если вы грамотно выберете партнерку, вы начнете зарабатывать с первого же дня представьте, с первого дня с первого дня у вас будут идти начисления так вот как здесь, вот, да, то есть здесь есть 85 человек если маркетинг обещает здесь заплатить по 80, ой, по доллару за каждого человека а их 80, то это 80 долларов с 24 по 4 это за у нас сколько у нас, 12 дней прошло. За 12 дней 80 долларов на полном пассиве. Ну, знаете, по-моему, ну неплохо. Да. То есть, если бы платили по 3 доллара, эта партнерка, по 5 и более, естественно, заработок был бы намного-намного намного больше. Поэтому, конечно же, я гарантирую обязательно, обязательно это делайте. Ну, показала я вам выплату, показала я вам табличку. То есть действительно там сейчас я также хочу вам показать основную таблицу по заработкам. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Где, где, где, где? Вот у нас карта сайта. Партнерская страница. Так, и, и, и.. Я уже отвыкла здесь, честно говоря. А, кстати, вот видите то, что здесь написано? У вас есть одна комиссия, ожидающая вывода на ваш кошелек. У меня еще один партнер заказал 8 объявлений и еще 160 долларов у меня будет выплата через прошла прошло шесть дней через 24 дня у меня еще будет выплата за гарантированные продажи то есть обязательно делитесь с партнером этой возможностью я смотрю что многие партнеры даже без меня увидели насколько это крутая вещь и они воспользовались этим я надеюсь что у ребят все действительно получится моя страница для заработка денег вот она еще раз повторюсь, у нас есть три возможности здесь зарабатывать. Первое без вложений, без приглашений зарабатывать с помощью приложения. Всего одна минута в день занимает нажать две ссылочки. И нам начисляется доллар 10 за продажу данных наших личных и 50 центов за ежедневное посещение. То есть доллар 10, ой, доллар 60 или 48 долларов без вложений, без приглашений ежедневно. Если вы пропустите 3 дня в неделю, вас оштрафуют на 5 долларов. Так, гарантированные продажи. Давайте еще здесь под, обобщим, да, подсуммируем. Здесь у нас гарантированная продажи дополнительная возможность. Она не обязательна. Если ваша первая линия, ваши приглашенные или оплачивают объявления и делают продажи, они зарабатывают огромные деньги. Вы зарабатываете 3020 долларов. Это ваши как бы, комиссионные за то, что ваши партнеры заработали. Это вам компания платит вообще независимо от того, купили вы объявление ли либо не купили, то есть имеется в виду, купили, купила ли ваша первая линия. Если же вы сами оплачиваете гарантированное объявление, выбираете партнерку, компания гарантирует вам выплату 155 тысяч долларов, как я поняла, в течение трех месяцев. Если она этого гарантии не выполняет, то вы не платите ей комиссию, предложение ограничено. Третья возможность – это приглашение. За каждого партнера компания нам платит 100 долларов или 8 долларов 33 центов в месяц, выплаты с 25 августа, за то, что партнеры, так же, как и вы, заходят на браузер и, нажав, нажав две ссылки, продают свои данные. Это буквально кратко. Вот моя таблица заработка. Да? У нас видно, что доход от данных он отдельно. Это доход от моих данных. Так, доход в бонус, он идет отдельно. Переопределение по 5, по 5 долларов и так далее, они совершенно идут отдельно. И также идут еще переопределение от перепродаж. Я немножко в переопределениях, честно говоря, еще путаюсь. Но главное, что они начисляются и далее они у нас будут находиться в отдельных кошелечках. То есть, если мы пойдем смотреть наши платежные реквизиты. Давайте зайдем снова сюда. Зайдем управление кошельком. Вот смотрите. У нас вот здесь есть четыре возможности. Вы в своей стране выбираете свою возможность. Если у вас работает PayPal, выбирайте PayPal. Если только банковский перевод, значит банковский перевод. Если Western Union. Вот в общем все, что вам подходит. Так где крипто любой криптовалютный кошелек, TRC20 сеть. И точно так же, если что-то будет не получаться, то вам пишет служба поддержки и она с вами ведет она вас ведет к выплате то есть это не так что вы знаете где-то там брошены не знаете как что делать у кого спросить вами конкретно занимаются я даже не видела даже не видела это это мой муж переписывался он видите Внутренние системы не позволяют проводить. Пробовали адрес почты. Угу. Видите, вот почему-то на Binance на Binance не могли не оплатить. Видите, и вот они помогали. Они помогали оплатить. Насколько я помню, оплату они сделали дня, через два они написали, и практически сразу они выплатили. То есть, с вами общаются по проплате, как видите, да? То есть, вы полностью находитесь под опекой. И тут у нас, где сообщение вообще, тут, видите, сколько у меня, у меня два месяца не было, и тут очень много сообщений. Здесь у нас прямо полностью показывается, где мы заработали комиссионный кредит, где у нас что-то конвертируется, вот комиссия за данные продажи конвертируется с кредита заработанный. Видите? Ну, то есть, вот можно нажать, комиссия 1 ага. вот видите и написано кто это сделал то есть ребят тут вообще то все видно и э, если у вас как, какие то движения происходят на вашем сайте если вы работаете то вы э, заработаете здесь прекрасные деньги поэтому не ленитесь и верьте в себя сейчас время очень непростое и здесь замечательные возможности Просто взять, взять себя в руки и работать, несмотря ни на что. 37 тысяч структура, из нее 12 там, с чем-то тысяч людей, которые активны. Также хочу принести благодарность своему пригласителю. Лёля Фисенко, Лёлечка, спасибо за то, что ты меня пригласила, за то, что ты меня заставила это рассмотреть, потому что я не хотела, мне показалось, что это ерунда. Но когда я прочитала сайт и посмотрела, какой он сложный, я поняла, что здесь действительно есть будущее, здесь будет заработок. Ну вот я с вами болтаю уже. Почти полчаса, очень соскучилась по работе. Дальше ждите новые обзоры. Следующий наш обзор будет: это оплата, покупка, вернее, гарантированной продажи. Леля, лови, скоро еще прилетят тебе 20 долларов. И после этого обзора также у нас отдельным обзором будет идти обзор по настройке гарантированного объявления. Что такое стандартное объявление, что такое гарантированное, как что происходит. И э, далее после этого также будет отдельный э, у нас обзор по, по теме, где же взять партнерку, как ее выбрать и так далее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. С вами на связи была Женя Чиш с Украины. Всем пока-пока!